А, шурма, пища богов. Всего-то за 200 рублей можно ощутить поистине непревзойденный вкус курочки или телятины со свининой. Думаю, многие забыли, как это может быть вкусно. А если шурма еще и не развалится в конце, тогда повара можно вообще боготворить. Но в игре Кенши, как ни странно, шурма имеет, как многие считают, неоправданно высокую цену. В среднем 750 катов. По ценам в Кенше вообще можно предположить, что экономика этого постапокалиптического мира не очень сильная. Например, простая полукилограммовая булка хлеба стоит невероятных 450 катов. Хотя в реальной жизни обычная 150-граммовая булка стоит в среднем 30 рублей, и если бы она весила полкило, то можно вычислить, что цена бы ей была 100 рублей. Можно, конечно, обосновать это тем, что пшеницу в пустыне выращивать тяжело, оттого такая стоимость, но пеньку и хлопок тоже тяжело выращивать, и при этом изделия из ткани стоят куда меньше. Спальный мешок стоит 605 катов, при том, что в реальной жизни цена даже на самые дешевые спальные мешки около полутора тысяч рублей. Цены на одежду из ткани просто смешные. Черная рубашка стоит 225 катов. За такую цену в реальной жизни вы вряд ли себе найдете рубашку. 500 рублей минимум. Килограмм кактусового рома – 520 катов. Предположим, что килограмм равняется литру. Бакарди карта Ора на Вайнстайл Стайл стоит 2800. Конечно, стоит учитывать, что ром обычно делают не из кактусов, а из сахарного тростника. И что в стоимость конечного алкогольного товара в магазине включено много чего еще. Акцизы, налоги, аренда помещения, зарплаты работников магазина, расходы на импорт, транспортировку и так далее. Стоимость килограмма вяленой рыбы в кенши 430 катов. Что в принципе неплохо сопоставляется с ценами на рыбу в реальном мире. Но в кенши... Рыбу можно только купить, поймать и приготовить ее нельзя. Вся еда, которую можно приготовить самостоятельно имеет просто какие-то астрономические цены по сравнению с остальными товарами. Конечно, может это сделано специально, чтобы мотивировать игрока переходить на самостоятельное производство пищи. С этой точки зрения такие расценки даже оправданы. Но оправданы они не только поэтому. Поскольку создаваемая еда проходит несколько этапов производства, ее себестоимость растет с каждым новым звеном производственной цепочки. Эта теория подтверждается тем, что вяленое мясо стоит всего лишь 62 ката, так как для его приготовления нужно лишь убить животное, освежевать и пожарить его мясо, которое можно сделать хоть на костре. Но шурма проходит гораздо больше производственных манипуляций, прежде чем попасть на обеденный стол жителю этого мира. Давайте посчитаем все с точки зрения экономики. Не зря же я все-таки изучал экономику в ВУЗе. Помню, была одна единственная полезная лекция, где нам рассказывали про затратный метод ценообразования. Согласно этому методу, цена складывается из издержек на производство этого продукта. Он учитывает все цену сырья, использование оборудования, аренду помещения, зарплату работников, наценки, все складывается, а потом делится на количество произведенных товаров. Для этого ролика я упрощу все расчеты и постараюсь посчитать затраты на производство одной шурмы. Итак, возьмем среднюю цену на шаурму в 750 катов. Конечно у вас в игре цена на шаурму может быть другая. Я так понимаю цена зависит от региона, но у меня в пустыне Стен она стоит 750 катов при покупке и 375 при продаже. В других биомах, как я замечал, цена может быть как выше, так и ниже. Еще, конечно, стоит учесть, что цена меняется при каждой загрузке игры. Поэтому даже в одном и том же регионе цена на один и тот же товар может быть разная в разные моменты. Но я буду отталкиваться именно от своей цены. Итак, шурма делается из хлеба и сырого мяса. Сырое мясо стоит не очень дорого, в среднем 69 катов. Но добывать его не так-то просто, так как охота в этой игре довольно сложная, если ваш персонаж не прокачан. Обычного костепса или окрану паси клювастую тварь завалить с одним персонажем, просто решившим поохотиться, чтобы добыть себе пропитание весьма сложно. А вот хлеб, как я уже упоминал, стоит дорого. 450 катов за полкило, Чуть дешевле, чем три куска меди. Эквивалентно пяти стройматериалам, из которых можно построить маленький сарайчик и жить в нем. Кусок хлеба равен жилью. Ну и произвести его не так уж и просто. Сначала нужно засеять поле, потом подождать, когда она вырастет все время полевая. Затем собрать, намолоть в муку. И Если вы еще не открыли зерномолку, то придется ручками-ручками. Из 10 килограммов пшеницы получается мешок в 4 килограмма стоимостью 400 катов, что в принципе сопоставляется с ценой пшеницы в 40 катов. Тут пока без наценок, почему-то и по цене выходит все ровно. Но больше всего меня волнует, что из 4 килограммов Килограммов муки, у нас получается всего лишь полкило хлеба. Это как вообще? Это нормально? Это так и должно быть? Потому что вроде как наоборот, вес готового хлеба всегда больше веса муки, израсходованной на его изготовление. Для пшеничного хлеба выход составляет 130-150% от веса муки. Куда пропадает еще мука, непонятно. Хотя мы же не знаем, какую технологию производства хлеба используют в Кенши. Хлебная печь в Кенши так вообще каким-то образом готовит автоматически. Персонажи просто закидывают туда муку и воду, и она сама собой готовит. И от этой процедуры получается хлеб стоимостью 450 катов. При том, что общая стоимость сырья, включая муку за 400 катов, и 0,25 воды стоимостью в 6 катов составляет 406 катов. Вот тут и начинается первая прибыль – 44 ката. Немного, но все же прибыль. Согласно затратному методу ценообразования, в эту стоимость, вероятно, входит цена оборудования, вроде зерномолки и хлебной печи, и, конечно же, трудовые затраты. Все машины мы строим лишь один раз, и после этого они не нуждаются ни в каком ремонте, обслуживании и профилактике. Возможно, они могут поломаться если их каким-то образом повредит враг, но у меня пока что никогда такого не было. Да и то, ремонт в Кенши тоже бесплатный и требует только работы инженера. А трудовые затраты — это лишь время, которое тратят наши рекруты на работу с этими машинами. Никакой зарплаты мы им не платим, лишь единожды наняв за скромную сумму в 3000 катов, они будут готовы всю игру батрачить на нас. Главное не забывать их кормить и лечить от ран в случае нападения на форпост. Что поделать? Игровые условности? но ну и последняя стадия нашего производства это непосредственно готовка самой шурмы для этого уже нужен хлеб сырое мясо кухонная плита и повар который нам эту шурму приготовит и общая стоимость сырья у нас выходит 450 за хлеб плюс 69 за сырое мясо равно 519 катов но стоимость шаурмы 750 катов, а это значит, что мы получили прибыль в 231 кат. Неплохо, очень даже неплохо. если настроить массовое производство шурмы, то можно получить неплохой такой доход на ранних стадиях развития своей базы. После всех этих вычислений выясняется, что на самом деле самую большую прибавку к стоимости мы получили на стадии производства сырья 40 катов за 1 килограмм килограмм пшеницы выглядит не так уж и дорого, и можно закупать их массово для засеивания полей, когда мы только начинаем налаживать производство. Но когда их 10, и через 3 этапа производства они ужимаются до одной маленькой шурмы, смотришь на пресловутую дороговизну шурмы уже совсем по-другому. На производство пшеницы влияет много разных факторов, плодородность почвы, навык фермеров, что очень важно, так как на малых уровнях есть шанс неудачного сбора. Короче говоря, вот где собака зарыта, вот где ответ на вопрос. Шурма такая дорогая, потому что пшеница дорогая. И сама по себе шурма, как оказывается, будет очень невыгодна по соотношению цены и питательности по сравнению с другими видами пищи. Согласно кеншепедии, там же можно и узнать, что наиболее выгодное соотношение цены и питательности будет у гохана. Так что вывод такой, друзья, шурму лучше производить самостоятельно и есть ее, а не покупать и продавать. Что ж, надеюсь, хоть чем-то это видео было тебе полезно или, может быть, хотя бы развлекло. А если так, то ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся на канал, ну ты знаешь. А еще, если ты хочешь, чтобы автор видео мог позволить себе шурму, то можешь поддержать меня спонсорством на Бусти и получить доступ к эксклюзивному контенту. Спасибо тем, кто уже меня поддерживает. Риа 2003 Ворон Анзу, Ярослав и Тесс Адамс. Пусть ваша шаурма никогда не разваливается, будет вкусной и дешевой. Всем до новых встреч!